SP 50. А, по SP 500 мы видим, вчера хорошее такое движение было вниз. Но.. На но... чем оно было, это движение? Я не знаю, на чем оно было, это движение. Наверное, там что-то где-то новости были, я, честно говоря, не отслеживают Но мы видим, что его хорошо откупили. Очень хорошо откупили. И сейчас, сейчас, на данный момент, а, вот, вот этот пикпин, который вылез. Красненький. Я смотрю, он совсем что-то ничего не хочет делать. Никаких движений от него нету. И я планирую зайти в лонг вот по вот этому подсу. Там есть угу. уровень. И там же есть еще и бигпринт. Это, это вчерашний бикпринт. же, да, у нас подс? Вчера, да. Угу. Вот от этого принта я планирую заходить в лонг и с целями уже на перекрытие гэпа. А чего ты решил, что будет движение на наверх. Хорошего вчера был импульс вниз. Мы сейчас набираем позицию. А если заходить в продажу от 63-50 вот отсюда и в, и в продажи? Ну, я сейчас на данный момент не вижу вообще никакого продавца, не вижу от него никакой реакции. Уровень хороший. Уровень, если брать типа наче, то это. Ну, 61,8, то есть это mm. уровень. Подожди. по мы не видим никакого акшена. А натяни в фибоначчи на все это движуху. На импульс. Не-не-не-не. Ну, ну, Во-первых, ты что-то покорял ему это сделал. Ну ладно, фиг с ним, пусть будет так. Ага, 50% мы уже прошли. Только ты неправильно тянул Надо с конца в начало. No, ну наоборот, ладно. Надо. Ладно, ну не принципиально, 50%. То есть вот 50% мы, если дадут какой-то там, не знаю, какая-то будет длинная свеча, там какая-то хвостатая, то это очень хороший уровень для продолжения движения, либо же уже как бы, э, ну, рассматривать непосредственно вот этот уровень 24 57, 5 uh -huh. для входа. Ну, там просто, если по кластерам смотреть, там особо ничего такого нету, поэтому, не знаю. Здесь вот как раз на этом уровне, который я поставил снизу, там есть и как раз хороший зеленый уровень, незакрытый. закрытый uh -huh. Стратегический. Да, стратегически. Плюс это, да, это еще и Big там есть на этом уровне. Плюс там еще есть пост большой кластерный объем на рейд графике. Поэтому я его как-то более рассматриваю. Не знаю, посмотрим. Mm -hmm. Возможно, они сейчас дойдут до уровня. Изначально э э э я смотрел уровень. Ты другой график включил. У тебя там как раз же был график. 50 -50. Вот этот сверни. Ага. Вот уровень шестьдесят восемь. Вот сейчас Давайте Вот здесь я бы смотрел вот этот уровень. Ну вот как раз 6350. Да. От угу. него, если будет какие-то движения, я планирую, что он будет как раз вот сюда. Угу. И отсюда уже можно будет заходить. Угу. Давай тогда стрелочкой им покажем, откуда продавать и откуда покупать. Там да, два сделать. варианта развития событий. Давай, вот эту стрелку да. тогда убери, то есть. В принципе, давай через Shift W, через Shift W, через Shift S покажи просто откуда покупать, откуда продавать, да и все. Вот это удали. 63, 5, мы оставим. Ага. Все, вот, сделать. вот это я удаляю. Ага. Вот отсюда. Мы будем продавать. Ага. Вот отсюда мы будем покупать. Прямо из пустоты или из какой-то конкретной. А, от паца, да? 57.575. Нет, вот, вот, все, на... окей. 55, 50. Окей. Ну там я чуть выше поставил 55,5, потому что там стоит зеленый уровень, там вероятнее все стоит. Так, тогда у меня еще будет просьба. Айден, скажи, если мы продаем. Первая цель а, понятно 55-50. Если вторая, третья, четвертая цели, то есть если шорт продолжится и он будет затяжной, то есть если цена все-таки пойдет дальше вниз. Ну основной это вот этот вот. уровень. Угу. Давай лучше сделаем в виде этого прямоугольника, то есть вот эту область выделим. Либо горизонтальным диапазоном сделаем. То есть это у нас уровень 43. Да в дополнение можно сделать. Ну или так. То есть это у нас mm -hmm. уровень вот так вот сюда, да? Mm -hmm. То есть Давай сюда синий квадрат поставим. Как-то я основной take profit. Это у нас уровень 43. Ага. Да прям под стрелкой. Mm -hmm. uh -huh. То есть это у нас 43. Окей. Э -э, ниже можем сходить или основная остановка? Мы можем, можем сходить ниже, и сходить мы ниже можем, вот, я думаю, вот как раз куда-то вот к этому уровню 24 mm -hmm. Было бы, было бы, ну, не, маловероятно, но, возможно, почему нет. Mm -hmm. Понятно, если мы говорим о ланге? Если мы говорим о ланге, основная цель будет 75. Mm -hmm. Да, дальше я пока не вижу. Uh -huh. Ну тоже квадрат yeah. Тоже синий квадратик поставь, и будет понятно. но ну, ты как не этот, чтобы они симметричны. Там стрелочки, квадратики, а то. О! -о, -о. Вот как-то так. Окей. Все, поняли. <coughs> коллеги у кого другие идеи? Там кто-то у нас присылал. Так, рома прислал. И кроме Айдины. ADN... ром какую ссылку открыть? Одна из них сих, Сейчас я посмотрю Какая именно А вот я уже Вижу последняя Ну у меня мысль Такая же Шорт от э, там, 6350 Так 6350 Шорт Вот кстати У Рома Прикольно откройте его Скриншот Очень здоровски Сделано Все понятно 6350 С целью 55 Вчерашний подс. Дальше Либо мы можем Немного Скорректироваться И пойдем дальше Вниз к 43 либо полный разворот и идем наверх обратно к 63 50 и возможно дальше выше а у меня совет ром сделай два динамик левла толстой троечкой сделай месячный подс а недельный подс сделай единичкой оно будет ну вот как у айдына на часовике да, да на часовике стас алексей у вас мысли сиплуму? Мне экран нужен, я покажу. Экран нужен, окей. Так, <coughs> Леш, у тебя мысли по сиплуму? Ну, а, я приблизительно <смех> думаю, как я и пока. <смех> Потому что это да, терминал. И <смех> тут э, возможно, что глобальный шорт и предкат до покрытия ГЭМ. Если еще надо смотреть по ситуации. Угу. Я пока заходить не буду угу. а, Стас, давай мы, знаешь, как попробуем Ты можешь прислать скриншот? Ты его да. озвучишь, а я этот как, под запись покажу, что и как То есть твои мысли Чтоб сейчас не переключаться и тут еще есть один момент да? Сейчас она проторговывается на пациенте большого зеленого бикпринта 4 числа угу. Это во-первых а Она сейчас на нем проторговывается угу. По цене 24.63.25 стоит плита. 9.78 контрактов появился. Так, секунду, по какой цене? 2.463.25. Ну, по почти 2.463. Ну да, там есть такая, но она незначительная. Но, тем не менее, есть. То есть сейчас идет есть речь о лимитке. Да, есть 50. такая. Есть, так, безусловно. может как-то корректироваться, да. Возможно, цена сейчас от подсаба большого зеленого битпринта свалится вниз, от четвертого числа. Ну, отсюда стрёмно входить. Я согласен с лимиткой, может быть, я бы на один тик, потому что вот по золоту у нас очень вчера сильно ручка помахала. Да. да не, у вас в том-то идее, что не наказали, а сказали пока-пока и ушли. Нет, там дело в чём, смотрите, там вот эта лимитка стоит как раз на красном уровне. У -у -у. Поэтому, ну, -то тогда -то окей. -то, То есть... В общем, Никитос, я бы не советовал бы заходить раньше времени. Вот лимитку возьмут, возьмут, заходить сейчас по рынку. Это как раз а, примерно ст ст стопешник будет, если пойдут выше. Поэтому ну, ну, да. ну на усмотрение твое. Так, тут у нас Стас скинул. Ага. Скинул, скинул. Айден, можешь открыть скриншот, но мы сейчас как раз все быстренько это и посмотрим, какую мысль Стас нам передает. Да, его вот только уменьшить надо, потому что он у тебя. А, оно вот так. А нет, ты нет, ты увеличить и ты просто можешь этот как в бок снизу, снизу, снизу. Ну вот этот как круто, нет? Ну ты слишком, ты свой график открыл. Это, мой график? это твой график, да? Обратно включи уже. Ага. Я вот, о -о -о -о -о -о -о -о. молодец, давай. Уже то, да? Да, вот это уже то, да. <coughs> ну давай, Стас, жги. Так. Ну, со вчерашнего дня э, у нас есть... Хороший Да, два стратегических уровня. Один находится 24-71-25. Вот этот, да? А, 71-25. Ага, вчерашний хай да, это вчерашний хай, и там зеленая крупная дырка. И uh -huh. второй 24.65.00. Где сейчас стоит целый с байстопом, да? Uh -huh. Вот. Соответственно, я буду смотреть, как цена себя будет вести возле уровня 24.65.00, когда подойдет. Если она к этому уровню подойдет, то.. Скажем так, и ничего там страшного не будет, значит, выдох его шортить. Uh -huh. сейчас Если будет пробой, значит следующий уровень для шорта это 24,71,25. Это шорт. Что касается лонга, зеленый бигпринт, про который мы говорили. Верхнюю границу мы его сегодня протестировали. Это видно, да, вот свечка из стене из большой. Поэтому я, наверное, от него. Обязательно будет реакция. Вот от 24.56.00 реакция будет. Вопрос реакция... только какая? Да, вопрос какая? Может быть и шикарный. Вот. Я буду ловить пониже. Я буду ловить 2451.75. Там есть э, синий стратегический уровень и зеленый стратегический уровень на 2451.00. Это вот некий диапазон между 24.5175 и 24.5100 откуда э, ну, на мой взгляд как по показывает 0, 0, 0. практика лучше по верхнему заходить а двое, да, лучше заходить по верхнему потому что может не взять uh -huh. ну и ну, план Б. 45 если и этот диапазон будет пробить 24.45.50 здесь мы видим бигпринт устанавливающий и здесь же мы видим синий стратегический уровень то есть отсюда тоже будет ну, какая-то реакция. Но не забывайте, куда прячут стопы. Стопы у нас прячут... Так, Айден, верни обратно. А, mm -hmm. Стопы у нас прячут за Хаи и Лаи. Да, и... то есть за 71.25 и за 45.50. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, наш запас по, по стопу он довольно-таки довольно таки приличный три пункта угу. хотя вот что касается 7125 здесь да здесь как раз будет перекрытие вепа и вполне возможно что, что не будет этого шахта будет пробовать надо будет смотреть ситуацию в моменте когда цена туда подойдет если будет будут проталкивающие пары, крупная дельта, зеленая на пробой этого уровня, ну, значит, это будет пробой, и я буду закрывать, как есть, либо в ноль, либо в небольшой минус. Ну а если к уровню подойдем спокойно, то почему бы нет? Этот отбой может играться хоть 10 раз. Ну, а, вот он три раза уже игрался, который три раза мы от него отбивались. Он может еще один или два или три раза сработать. Согласен. Вот такой... Никитос, у тебя мысли есть? Или согласен? А, По ста, большей части. Сказал сейчас последнюю мысль. Очень важную. <свят> очень бы хотелось рассматривать какие-то телодвижения Сиквола после закрытия ГЭПа. Пока ГЭП не закрыт, мы ну, как слепые котята. То есть там уже будет, мне кажется, что-то вернее Практика показывает, что ГЭП мы можем закрыть через три недели. Легко. 3 -3 до завтра. Да, смотри, шестнадцатый год, ну просто историю посмотри. То есть вообще не вопрос. Мы можем уйти пунктов на 70, а потом вернуться закрыть закрыть. Да, видишь, тут ты можешь прождать. Рынок чему научил? Ничего ничего не ждать. Вот я торгую местную ситуацию, которая есть. Потому что все вот эти ожидания, что может быть, он действительно может. Он может и закрыть. Вот. Поэтому... Конечно было бы понятнее, конечно приятнее было бы его, например, торгануть, да? Но... Нет, дело в чем, допустим, вот вчера можно было хорошо шортить, да, допустим, на вот этих уровнях, 24-70, кто-нибудь шортил, кстати? Я шортил. Прям по хаям, да? Вот, ребята, да там, хорошо. У тебя там, у хорошо. него лимитка там стояла. Да, а, да. да. Но его отбезубытило. А, вот, а, вот, а, а, а большинство-то не шортило просто потому, что цена ходила возле районного закрытия ГЭПа, и чисто психологически все думали, а вот чуть осталось, он дойдет по-любому. А по идее, тут такая хорошая формация сформировалась, ложный пробои, вся, вся тема, вся вот эта, может, вот так хорошо сошли, но этого не видели просто потому, что все думали, ну, по крайней мере, я, что вот мы сейчас около гэпа, но осталось там чуть-чуть пройти его закрыть. узагрыть. Поэтому этот чисто психологически напрягает, пока он есть, вот. Это в общем, гэп, есть не, не, не, не парься, Да. да есть такая вещь но тем не менее не парьтесь вот то что видите то и торгуйте а симуляция торговли должна была этому научить пофиг на новости пофиг на гэпы то то что вижу то и торгую окей сиплом в принципе разобрались я в конце еще небольшой итог подведу но вариант Стас мне очень нравится честно говоря я за продолжение шарта чуть позже скажу откуда стоит продавать но это лично мое мнение вот. Считаю, что стопы на 54.50 мы можем протестировать сегодня. Так, что у нас дальше, Айдан? Золото или нефть? Ну, давай золото. Или да, давай золото, вот, а потом по нефти как раз ты, ты поговоришь и Иван мысли расскажет. Ну, по золоту, по золоту. Я пока вижу вот такую ситуацию. Вчера как бы Хорошенько снизу поднабрали, вытащили наверх. Uh -huh. И есть у нас хороший вход, прям вот хороший вход, это вот, вот этот подс, да? Давай его мы отметим сейчас. Вот вот. И отсюда можно было бы смотреть Ланга. Uh -huh. Но. No. Но. Но? Мне не нравится движение... То есть вот, вот, вот на уровне вот этого пацана, допустим, если взять вот такой график, ну, давай. да, вот такой график, да? Посмотрите, натянули, У нас вот здесь 50%. Это четкий хороший уровень, да, по большому счету. Но меня немножко смущает именно вот, э, корреляция сил. В последнее время я наблюдаю они сиклон ходят в противоположную сторону если сейчас сиклон зарядится вниз то может золото улететь дальше наверх но короче вот отсюда ставим лонг но я взял вот этот уровень почему? потому что там во первых стоит у нас большой зеленый уровень по золоту я не знаю они отрабатываются не отрабатываются хорошо ходят ли за ними я золото хоть не тестировал особо но он там стоит Плюс еще там стоит накопление, которое, в принципе, протестировали. Вот. вот это вот накопление вчерашнее, которое протестировали, ушли от него. Здесь остался у нас зеленый уровень. Входить я, конечно, буду, наверное, вот смотреть отсюда Но на всякий случай, если вдруг будет какая-то там длинная, постатая свеча, то есть шанс, что она ударится либо сюда, либо вот здесь есть тоже уровень. Рейндж графики, если посмотреть. 37 39. Да, там есть хороший уровень. Причем там уровень такой э -э под рейндж пара, Плюс там э синий уровень с подтверждением. И большой красный открыто сверху зеленый, подтверждение. Как, как положено. Uh -huh. По классике. То есть есть вариант входа еще и отсюда. Вот. А с целями, допустим, наверх, я считаю, что бы целесообразно сегодня пройтись. Ну, то есть, мы сейчас находимся, по сути, если посмотреть дневной график, мы находимся в больших уровнях сопротивления. А то да есть, можешь например, надо... сузить, чтобы видеть все это. Вот, вот прям так сузить и можно, да. Вот. Ну, мы чуточку находимся. можно поширше. О! Mm -hmm. А давай этот уберем, этот стакан, он нафиг не нужен О, другое дело Да, mm -hmm. вот как я вам говорил, 55, 60, ну и 70 самый хай Ну, к, no, к нему я думаю, есть, есть, есть вариант, вот это все дело перехай Потому что здесь очень много ликвидности mm -hmm. И потом уже оттуда можно будет смотреть, как это, да, здесь. Пока только верхний а вот кратковременный шок я поставил, если, допустим, дойдет до этого уровня. И вот целие минуты сюда вот куда-то до подсадка, небольшой, пускай. Вот такой момент. У mm кого -hmm. какие идеи по этому есть? По золоту на сегодня? И мы будем натягивать, нет? Да, почему нет? Упали. С конца в начало. То есть вот отсюда и куда-нибудь вниз. Ага, да. да, абсолютно это много, верно. Это много, ну, ты взял вот такой импульс. В принципе, он... А вот вот? вот ну, получается, вот этот, да, вот так. Вот Лучше э, фибу натягивать на, на часовом графике часовой или 15 минут на график есть 15 минут на график конечно это у нас 15 да. ну вот 1340 очень даже интересно смотрится на данный момент вопрос только дойдем не дойдем в принципе, да, согласен 13-40 с половинкой, даже 13-41 с запасом, можно пробовать, тут главное, чтобы стопа хватило То есть у нас был импульсное движение, сейчас оно коррекционно приходит в себя И в принципе, а профиль рынка на, после гэпа на тени, на всю эту область Да, вот, вот отсюда, ага Ну да Правда, мол, может чуть пораньше уйти, а так Да, согласен, я бы даже 13-41 пробовал покупки 1337 нелогично оттуда покупать Ихитывает, что вчера оно, да? Да, вчера оно, вот представляете, вот, вот самый лой Покажи, этот пока самый лой Три, Вот 1330, 31 и 1 Тик грёбаный, не дошла, сволочь И все это движение прошло мимо А поэтому надо было на рейс-графике посмотреть Там, скорее всего, на, как раз на, на вот этой отметке стоял какой-нибудь зеленый уровень Или синий, там что-то такое было Поэтому он, он до него дошел и просто развернулся. Надо вот, э, допустим, цели ставить не по, э, просто вот так вот, а именно на рейс график залезть и посмотреть, что там внутри есть. Согласен. Либо сделать запас в 5 тиков. Да, ну точнее надо все время. Там все так точно... вот, вот максимальная точность-то, вот она. Поэтому наоборот нужно не точнее, а наоборот грубее заходить, с большей вероятностью, с меньшей точностью. Потому что вот это... Вот эти миллиметровые входы, они вот так вот и проходят. Ну ладно, ушло и ушло. В общем, на сегодня... Это что такое? На сегодня имеет смысл заходить от... От половиной, 13, либо 13.41. Мысли, ребят? Мыслей нет, пазлот. Ладно, тоже в конце сделаю определенный финиш. Идем дальше. Давай, нефть. Вань, ты здесь? Да, здесь, но если можно, без записи. Ты замучил уже своей проной Давай, Эден, что у нас там по нефти? Ого, какой у тебя коррекционный откат-то планируется. Уровень тоже не Уровень нехилый. То есть ты, ты берешь месячный поц. Ага. Но там с... и месячный, там и куча садик недельных плюс там еще и, ну, и это, нормально. Ну, это понятно, в общем. Это все понятно. Так, то ты то есть, отсюда входишь. В данном случае потолок. логично было бы опять же сделать перехай. Показать всем, что движение продолжается, все хорошо. Плюс у нас перевес хороший по лимитам искать увеличился, сняли бы стопы протестировали уровень и отсюда я думаю что вот логично искать ланга вот, вот отсюда от вот этих вот биг принтов mm -hmm. с дальнейшими движениями там целями ну как минимум возможно даже вот к этим значениям уже. ну естественно не забываем что могут пойти сносить стопы как там 4920 4930 и так потом разворот Mm -hmm. Опять же таки, на что по нефти стоит обратить внимание? В первую очередь на то, что ни хрена мы вниз не откатили. Значит, крупный участник рынка, как бы вчера не пытались закрывать позиции, он у нас находится в рынке. Более того, у нас сегодня среда же, да? Среда. А данные по нефти будут только завтра. Вместе с газом. И с чем? На это стоит, во-первых, обратить внимание. То есть сегодня рынок не будет зажиматься, это первый момент. Второй момент, если крупный участник рынка находится в позиции, цена может просто тупо пойти дальше наверх. То есть идем наверх, и мы можем не пойти, стоп, вернее обратно не двигай, мы можем не пойти ниже, а вот натяни профиль рынка на конец вчерашнего дня, начиная с импульса, да в принципе вот, потс он виден, покажи нам под вчерашнего дня, вот так вот даже сделай. Ну, профиль рынка на тени, чтобы видно было Что-то он у тебя какой-то блеклый. Правой кнопкой жмек не на свойства. Ну, прозрачность один. Вот, теперь цвет максимум. Цвет максимального уровня зайди. Ниже. Так. Что ты делаешь? Что ты? Выше. Цвет максимального уровня. Вот на цвет прям нажми. Сюда, вот правильно вот сюда нажми. Advanced. Сам внизу. И последний. А, все. Не, зачем? Обратно. 255. Все. Окей. Okay, закрыть. Вот. 4864. В связи с чем, твой шорт может закончиться на уровне 4864. Поэтому давай стрелочки удалей и сделаем новый вариант, то есть движение наверх к уровню 4917, вот какие-то стрелки некрасивые делаются, поучитесь у Рома, он прям все по. стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, Ну вот так вот, давай, активируй, Контур, на... могу, вот, да? удалить, удалить. Итак, движение наверх к 4917, дальше движение вниз. Давай, движение наверх, стрелочку. Что это, блин? Что ты делаешь? Так, ладно, давай без стрелок сам нарисую. Вот, смотри, нормально стрелка. Кривая на стрелка. У тебя явно У -у -у. не было черчения. Мне как начать на немецкий план? Не незаметно. Ручная. Все равно незаметно. Давай вниз к 47.15. Стрелку. Ладно, нет, 86. давай не будем сейчас время тратить, давай я сам нарисую, потом скриншот отправлю. Движение наверх возможно это? Выше. Если Но, возможно, то судя куда? судя по тому, какая там, какой там объем протоколовки, блин, затруднительно будет прям. Ну, если только, не знаю, нет, я пока не знаю. Угу, окей. Там блог нас стоять. Окей, Так. Денис тут, кстати, по золоту написал, что на 1341 ровно стоит плита на 130 контрактов. Окей, ну это не так много на самом деле для золота. Ну окей, посмотрим. Ну что? Иван номер один. Давай. По нефти. Гениальные мысли. Ну, по нефти я согласен с тобой, что крупный участник рынке, и он пока не выходил из своих позиций. И я бы сказал, ага. Чуть ниже текущих в районе 4860 4860 ну, а уже ну, непонятно где на почему у тебя а это у тебя получается объем текущего дня ну потом да, переместился ну, наверх что ли я просто еще. или это что mm -hmm. well, нет он 4860 это вчерашний день а 48, 75 это уже сегодняшний поц нет, у меня сегодняшний пункт расположен ниже 60 до 57. Кстати, да, поддерживаю. У ID на секью походу, делал, нет? Нет, нет не он профиль вроде бы не, не так разница была. Или, как, или мне кажется? Профиль удали рынок? У, у, удали его. Вот прям удали. Почему он левую часть не считает, которая была на Азии? А, или ты сам так сделал, чтобы он... А он не неправильно был. у него считает. Айден, правой кнопкой ну, нажми. Правой не кнопкой не мар индикаторы, Маркет uh -huh. profiles, самый низ. Ха, ха, прикольно, прикольно. Так. Ну время нужно сместить ну, время. Вота сзади. У меня время чикастый. Ну удача ставь московско киевское ставь будете 6 потому что mm -hmm. а потому что атас создавали в киеве в первую очередь вот для, и работает московское киевское время правильный индикатор я это говорил тысячи один раз поэтому профайл у тебя неправильно работает вот переделай так у кого есть какие гениальные идеи если нету, то давайте я тут уже подключусь. Всем все видно? Да. да. А остальные тоже все видят? Да, все видно. Окей. Итак, нефть. Какой у нас был план? Движение наверх, правда я расчет 48.20 снесем и скорректируемся. Основная цель была 48.55. Как видим, Пошли мы дальше то есть все эти стрелочки можно уже благополучно удалять так все удалили обращаю ваше внимание что есть у нас здесь хорошие пикпринты в частности в частности на что стоит посмотреть на 4864 но и тут по мелочи но в любом случае 4864 4855 вот как раз такая область у нас сейчас зажата между пацанами на что стоит обратить внимание еще? Пустота. Да? то есть Все видят вот эту пустоту в профиле рынка. Вот она. Ее можем пойти заторговывать. А можем не пойти. В любом случае, пока цена находится выше главных объемов, и мы можем уйти наверх. Лично я вижу э, следующее движение по, по нефти. Движение 49, 60, 50, там, 60, чтобы снести со стопы. А потом, возможно, уже коррекция куда-то вот сюда, к хай, да, то есть к ЛПС, к, к уровню поддержки Спротелей. Ну, примерно вот сюда. То есть, вот к этому уровню, кстати, здорово отработался. Смотрите. ЛПС. Да, 48,90. И потом на продолжение тенденции. Что, что касается движения вниз, пустота есть, безусловно. Ее не заторговали. Как а, менее возможный вариант, да, и менее желаемый вариант, это у нас движение вниз от уровня 48.90, то есть мы стукнемся, нас дальше не пустят и мы пойдем дальше а, вниз заторговать вот эту пустоту, и в принципе у нас есть 40.85, 48.20, да, и, и уже откуда-то отсюда, в худшем случае мы можем дойти аж до 47.75, уже отсюда только пойти Наверх Лично я Дождался бы Выхода наверх 48.90 Если дадут коррекцию От 48.90 Либо откуда-то отсюда зашел бы в лонг Если мы сейчас откатим То может быть рискованно Попробовать 48.55 Тут стоп в 15 тиков Но в принципе его может хватить да? И если повезет мы идем наверх Опять же, что касается той же Fibonacci. Вот он у нас уровень, ровно здесь на паца. Поэтому есть вероятность, что цена может вот так сходить сюда, вернуть сюда, набрать позиции и пойти. Как вариант, если мы завтра ждем дефицит, э, дефицит по нефти по бензину, в чем это может говорить? Нужно набрать толпу. Значит, идем сюда, набираем лонгистов, уводим их в минуса. Даем шартистам буквально немного заработать за торговым вот эту пустоту закрываем все зеленые уровни. Здесь набираем по новой позицию, выносим шартистов и на новости движемся наверх. Вот такой вот коварный план, посмотрим, насколько он реализуется. Вот, поэтому. Мы ждем вот Потому я тебе фотографии, ураган, я Ураган. Тебя... Стоят не то есть э, эта нефть она в них стоит, да? Ну вот смотри, ты фотографии видел из моего города? Видел, а дожик шло 4 часа. Я вот сейчас посмотрел фотографию, там уровень воды 4 метра в некоторых местах. То есть даже если танкер стоит, но ну, нефть, бензин нужно как-то раскидать по... Ну, допустим, тот же бензин телепатически да катерами что ли развозить бензин по заправкам да то есть не Камильфо первый момент второй момент заводы перерабатывающие стоят то есть даже если нефть есть ее никто в бензин переработать не может пока что да пока вся эта запасы, запасы то безусловно могут увеличиться да но из нее ничего не сделать то есть ну, по факту то есть смотри запасы увеличились а, смотри, если нефть перерабатывающие, заводы простаивают. О чем это говорит? Прибыль? Ну, они навряд на, на, на ли простаивают. Но ну, Я слышал, что только химзаводы стоят, нефть перерабатывающие. А в, в любом случае потребление э, нефти и бензина снижается, потребление бензина в разы а, снижается. Потребление не снижается, снижается только переработка, допустим, если она может. Ну, хорошо. Я, набор, я... Разбор, спасательные работы, это все требует топлива. Отчистка, техники много надо. То есть потребление растет, снижается только... допустим. Потребление 1, 2, растет, хорошо. Кто больше потребляет топливо? Несколько эскаваторов или целый город машин? Наверное, целый город машин. А если все затопило и люди ездить не могут? Опять же таки, не забывай, что... Я не знаю, как там по географии, но обычно на нефть прорабатываешь в заводах... Оно как делают, могут с, с этого э, спорта нефть отправлять по трубопроводу, если он не, не нарушен. Да? Э, теоретически, безусловно, на заводе могут эту нефть перерабатывать. Э, но людям нужно на работу как-то добираться. Это первый момент. То есть мы не знаем, какая там ситуация. Два. Переработанная нефть, да, то есть на бензин, на дизель и прочие химические элементы, да, то есть химические продукты, нужно как-то доставлять по заправкам, по покупателям, да. поэтому э, mm -hmm. запас нефти может увеличиться, опять же таки, не факт, что буровые вышки работают, то есть может какой-то танкер стоит, а нефть новая может не добываться. Понимаешь? Вот поэтому тут надо уточнять, какая там все-таки обстановка. Кстати, тут Юра здесь нет. Юр не читал, какая там обстановка в Техасе. То есть, в плане фундамента. Насколько на наши мысли верны. В общем, ждем ответа Юры, если он слышит. Поэтому... Я да. считал, что ураган, который был в Техасе, он перешел сейчас в другой штат и заметно ослаб. Поэтому каких-то серьезных последствий, кроме взрыва двух химических заводов Аркема, которые uh -huh. практически восстановлены, оно за собой не повлекло. Я смотрел листинг S&P 500, но uh -huh. Аркема не входит ни в один из холдингов, которые листингуется. Uh -huh. Это первый момент. Второй момент. Сейчас с Атлантического океана, сквозь карибы идет другой ураган, и он движется к Флориду. Ну, просто посмотрите, какие активы у его Флоризе есть. Uh -huh. Вот, вот гениальная мысль, да? Ну, там порт? Там да, там торговые порты, просто я не знаю, там нефтеприемники есть по городу? Есть, есть, есть, есть. Но не забывайте, это может повлиять на сиплого. В общем, по поводу нефти стоит посмотреть фундамент, то есть что и как. Вполне допускаю, что мы можем просто взять и уйти наверх, да? Опять же таки, импульсы mm -hmm. очень хорошие, то есть мы здесь накопили импульс. Мы здесь накопили импульс. И вполне допускаю, что мы можем скорректироваться в зависимости от агрессивности покупателя. Если он агрессивный, очень, да, то есть прямо уходим отсюда. Если он менее агрессивный, уходим вот от этого уровня 48.25. Если консервативный, от уровня 47.75. 47, в любом случае, пока у нас в приоритете рост. То есть подтверждение, что идет разворот, что нужно продавать, его нет. То есть если только внутри дня, то есть где-то от уровня 48 с короткими целями, то есть шортить можно, но это будет против шерсти. Я всегда за то, чтобы покупать или продавать по тренду, потому что по тренду цена идет проще, легче. Опять же таки, наблюдайте на сами свечки. То есть вы видите, что на наверх мы растем быстро, вниз мы растем так потихоньку накапливаемо пилообразно. Вот, так что будем посмотреть лично в общем. Я по нефти за продолжение движения Вопрос только откуда покупать Я, я думаю э, Первый момент При пробое 48.90 Если мы корректируемся Можно пробовать 48.55 48.20 Вот так вот сделаю Так не то То есть отсюда Отсюда И отсюда в любом случае, цель у меня планка дальше. Это что касается нефти. По Сиплому. Вот такой у нас был план. Он реализовался то есть движение наверх было. Единственное, планировал я, что мы пойдем э, к подцу. Мы дошли до нижней границы, вот до старого подца 24,72. Да? Можно считать, что этот подс удержал, отработал и мы рухнули вниз. Рухнули, причем существенно. Для S&P500 в последнее время 30 пунктов, 26 пунктов это много. Дальше. Сейчас у нас идет такое накопительное, пилообразное движение, но я считаю, что здесь крупняк вышел. Во-первых, мы видим бигпринт, э -э, то есть, ну, вряд ли это стопы, я думаю. Хотя, хотя, хотя. Но в любом случае, э -э, Крупный участник рынка вышел То есть часть цели он своих закрыл Сейчас ид идет закрытие красных Стратегических уровней И идет набор э, новой позиции да, Формирование новой тенденции а, В принципе В принципе а, Цена может уйти Как вот примерно с, с этого уровня да. Это пусть будет Скажем так вот Если вот это взять за флет, Это будет нижняя граница Либо давайте Посмотрим что у нас тут а в принципе, как раз 63.50, о чем мы и говорили. То есть она может уйти как раз вот с этих равней. В худшем случае она может дойти до вчерашнего, до вчерашней лимитки стасса, это 70.70.25, и уйти отсюда. Свещем. Вот так. Да, сейчас все не нужно, удаляю. Спасибо вам. Вчера было минус 68 тысяч контрактов Что значит минус 68 тысяч? Ну, это и уменьшился на 68 тысяч то есть выше из mm -hmm. Открытый интерес уменьшился. Ну, вот позиции часть закрыли. То есть сейчас идет набор. Будем посмотреть. То есть цена может уйти спокойно как отсюда с этого цена уровня, так сходить выше. И уйти отсюда опять же таки не забываем сколько здесь было про проторговано это очень мощный уровень вчера мы видели прекрасное подтверждение я думаю э -э шорт продолжится вопрос только откуда вот что касается потенциальной цели посмотрим может нам фирбонач подскажет но цель -так такая так это у нас откуда это убираем по цели по цели 36. А, кстати, да, уровень. Где у нас там? Вот он. Уровень то Нет, не 32. 35.75. Все вы помните этот уровень, который неоднократно удерживал позицию. Единственное, уходили мы ниже. Но тем не менее. То есть 36. Полностью согласен с, с этой целью. Вполне можем мы сюда исходить пониже. 36, может быть, 35. Вообще по логике вещей, по логике вещей, если э, ситуация из-за из-за Кореи, ситуация из-за. Так, сейчас секунду. Есть, если ситуация из-за Кореи, то есть э, продолжит обостряться конфликт. Э, ситуация из-за э, вот этого тайфуна урагана, да? То есть шторм продл... новый придет и на... на Флориду. Да, на Флориду. То есть новый придет, и опять что-нибудь там заблокирует, или доставка грузов будет невозможна, или еще как-то что-то пострадает. То в любом случае, это будет давление на фондовый рынок, и сипта будет падать. Вот. связи с чем. Я бы посоветовал искать продажи. Первую продажу от 63.50. Вторую от 70. Ровно, да, то есть чуть-чуть похуже. А, что касается целей. Так, это можно, в принципе, убрать. Что касается целей. А, первая цель неплохая, это в районе, то есть вот в этой области. 58, 50, 55 ровно. А, но опять же таки, есть от 70 заходить. Вторая цель это снос стопов, это 24-45. Ну и третья цель, опять же, таки сколько здесь? Ну здесь многовато, но тем не менее, можем 36. Есть, вот, вот такие три цели. То есть, раз, два, ну и вот да, и вот три. Это что касается Сипла. А, ну вот так, да. Кстати, по нефти тоже вчера минус 19 Но оно заметно, вот оно закрытие. Практично Да. да, да. Она же вам класс, класс расчётчик об этом и говорит. Золото. Золото Но это хорошо. Смотрите по золоту. М -м я был. Я попробовал 41. Хороший уровень вполне может удержать. Единственное, меня смущает вот эта корзина. Она очень сильно разбросана. Давайте посмотрим. У нас здесь, здесь и здесь. То есть, вот так у нас по пацам. Она вот так разбросана. И объемы практически равнозначные. В связи с чем у нас, во-первых, цена спокойно может идти от уровня 42,8. Опять же таки, уровень 44.4 может стать для нас серьезной помехой. В любом случае, я от уровня 46, ну 41, я бы посоветовал покупать. Как минимум, в безубыток мы можем успеть перевести. А дальше будем ждать достижения цели. Цель у нас 55, 60, 61. Продолжение движения. Сейчас Опять-таки, вот, смотрите, о чем мы все говорили. Движение вниз. Видим big Print, Движение наверх. Так. А если мы сделаем вот так? Ну вот, да, кстати. Ровно 50%. Раз область. Как итог. Покупки от 41. С целью 55-57%. Давайте вот так. И шестьдесят шестьдесят раз и два. Вот такие мысли. Так что отсюда будем затариваться, смотреть, как оно проходит. Евро. Вчера наш план не сработал. И как-то фикс-пификс у нас не отрабатывает. Поэтому я считаю, можно уже все это безобразие и убрать. Был бы фикс, мы бы уже давно были бы внизу. Поэтому нафиг. Айдан, у тебя мысли какие по евро? Я евро вообще не понимаю. Сейчас. Вообще не понимаю. День какая-то полная. Согласен. Я вижу, что сверху хорошо набирает. Я знаю, что оно вниз пойдет. Но, Но откуда? я не понимаю, от каких уровней вот, да, поэтому я абсолютно с, с тобой солидарен. Лично я бы посидел на забор, потому что, ну, ересь какая-то. Я точно знаю, что вот отсюда, вот в этой области нужно набирать лонг. Если ничего не изменится, то вот отсюда нужно затариваться в лонг. Особенно от уровня 1.17.600, если дадут возможность дойти, тут будем тариться. Но, вот, что вот сейчас происходит, это, это напоминает, опять же-таки, как я вам вчера показывал, Треугольник. Вот, вот это, не знаю, Сейчас ну, я посмотрим а, Вот треугольник. Видишь, да, Идан? То есть а. ложный выброс вот на, подбивает, подбивают, подбивает и что-то вот пытается сделать. Некрасиво. Видел? Видел. Видел. Видел. По поводу, Видел. Он, смотри, по поводу Фиба. Только вот так. Ну вот смотри, мы вот этот мы его, по сути, держим. Да, 19600 мы его держим. Да, и вот откуда-нибудь отсюда можно было бы присматриваться Ну, вот это как а, так. Согласен. Лично я голосую за то, чтобы евро пропустить. Ну, стрмное оно пока что. Лучше подождать. Я же знаешь, его вот смотрел бы, если бы вот еще раз такая история, повторилась бы, как вот такой вынос, свечка вот, и вот там бы я где-нибудь. А опять выбираю. же таки, мы находимся в тактической области, вот этого бара. То есть вот он вверх. Вот он. Вниз, но по факту тут даже можно вот так взять, да? Вот в этой тактической области мы стоим и флетим. Вот я хочу, чтобы она сейчас вот эту свечку перехайла вот с такой же свечкой. И вот тогда я буду уже смотреть. Ну может, но это идеальный вот вариант, вот ты хочешь зайти вот отсюда. Есть, может зайдет, может не зайдет. Нет, выше, выше, выше, выше. Она, она должна от... ее пока вот, вот. Вот эту так петель. что ли хочешь? Ну где-то, ну не так, но вот, вот пустота, видишь? Да, вот она. Вот оттуда, оттуда. Но хотелка хорошая. Будем посмотреть, как реализуется. Я же за то, чтобы подождать просто, когда нам нальют лонг. Так, Ена. Один из вариантов. То есть, выход наверх. Ищем покупки. Не налила. Самое интересное, что перед вызовами я вчера как раз таки четенько зашел в покупки. Где-то вот, вот отсюда. Да? И зачем-то не, не отсюда, вот, где, а вот оно. 91.500 зашел, вот здесь на, спустя 65 тиков э, закрыл, уехал, ну и как вы видите мимо меня прошло почти 1000 баксов. Обидно. Куда мы подошли? Мы подошли, отбились вот от этого паца. Сейчас будем корректироваться. Лично я советую искать покупки вот отсюда. То есть, смотрите, вот у нас хорошая область. Прикольно так наторговали. Так, как бы, как бы сделать так? Ну-ка. Так, и вот так. Да. Все вот у нас есть э, область. То есть у нас есть, э, во-первых, месячный подс. Это цена 91 565. И есть несколько подсов с классов. Я бы посоветовал дождаться следующего развития событий и на продолжение, то есть к уровню 92 92.600, вот это что касается иены. По канадскому доллару, ну вот смотрите, чётенько мы от 100%, то есть не смогли пробить, от этого принта мы и скорректировались. Сейчас идет э, тупо набор позиций. Опять-таки, у нас э, много новостей по канате на этой неделе. Поэтому, допускаю, что к чему-то готовится, набирают. У нас, смотрите, что получается. У нас есть так... У нас есть вот такой импульс. Сейчас я вам покажу. И у нас есть вот такая вещь. Да? то есть импульс крупный участник рынка не вышел он идет дальше набирает позиции такой своеобразный флаг да, есть кто помнит тех анализ графический анализ из, из форекса в принципе я с этим с, на данный момент даже готов согласиться то есть, теоретически можно попробовать из данной области то есть, вот отсюда и отсюда попробую зайти в лонг на продолжение тенденции с, с этими целями вот сюда и как вариант новости могут послужить катализатор это что касается канадского доллара есть в принципе вот отсюда и вот так опять же так кто там сегодня мы Иван, как обычно, здравствует. Так так, Евронюз. Никитас, что там по Евронюсту скинул? Да, по поводу этого урагана. Ага, сейчас секунду. Так, среда 6. Сегодня по МСК Канада. О да, объем экспорта, импорта, производительность. Но ну, это такая двоечка сальда. Но это не очень важно. А вот это важно, кстати, по Америке сегодня, все у нас по Москве. И СМ, это, в принципе, может повлиять. Опять же, таки, не забывайте к обратную корреляцию канадский доллар и американский доллар. В связи с чем, только, э, Денис, не S&P 500, а 6G, на, на иену это влияет, в первую очередь, на иену и на евро. Так, Канада, о, решение по процентной ставке сегодня по Канаде, я же чувствую, что сегодня что-то будет. Вот оно, решение по процентной ставке. В связи с чем, если процентную ставку повысит, мы улетим как раз к нашим целям. Ну при условии, что повысят. Опять же, таки не забывать, что даже если ее не повысит волатильность может быть, импульс может быть. Все зависит от того, как это подадут. То есть, если скажут, ребят, у нас все хорошо, мы хотим убедиться, да, и следующем месяц мы повышаем процентную ставку, да, движение будет наверх. Вот, если скажут, что, ребят, у нас все плохо, но мы пока не повышаем процент, не понижаем процентную ставку, то движение вниз. В любом случае. Приоритетное движение у нас Коррекция вниз набор позиций И выход наверх То есть снятие вот этих стопов Движение ниже 50% ну, Что-то пока сомнительно Поэтому будем посмотреть пока на такой план И последний у нас фунт Ну фунт что Фунт красавчик Мощно вышел Зайти по новой не дал к сожалению Денис ты здесь Да. Денис, негодяй. Из-за тебя 50 баксов вчера потерял на этом шарте. Вот. Ладно, шутка. Тезисно Что ожидать сегодня? Лунд с этой области. С этого уровня. То есть это у нас 13, 1.30, 1.29,95. Вот отсюда стоит брать. Давайте мы вот так сделаем. И выделим вот эту область. Вот отсюда стоит брать покупки. Смотрим, как мы сходили. В принципе, да. То есть, если 12.95, даже с запасом в 1.13, то я думаю, стопа в 25 пунктов должно запаса хватить с целью, чтобы заработать порядка 100. То есть 4 к 1. А возможно даже 6 к 1. Так что ждем покупки. То есть мы как раз таки дождались того выхода. Сейчас нам необходимо, чтобы цена скорректировалась желательно пило пилообразным движением. И будем покупать. Вот такой вот план на сегодня. Ребята, какие вопросы? Предложения. Гениальные. Чем молчим-то? Так, Денис, какие гениальные идеи есть? С вашими. Согласен. Окей. Okay. Рома? Нет, nee, ничего гениального. Правда. Ничего гениального. Понятно. Ух ты, какая вещь-то идет. Ужас-то. Страшно-то, как страшно. А этот, какая категория, Ром? О, Никитос. Я Пятая, да? Цитал, прям, да а вот тут что-то пять. Вроде, 5... да, вроде бы пять это снос со да, anyway. Снос. Э, Никита. Вопрос у меня к канадским новостям. Новости. На реальном счету. Рекомендуешь ли ты торговать вообще новости канадские? С какими контрактами и почему То с по -тол, Только я... один контракт. Да, исключительно, да, исключительно. Во-первых, э вероятность факапа э почти 100% вот, э Ты можешь э все равно растеряться Чтобы, э возможно, убыток был минимален Только один контракт Опять-таки, вероятность того, что ты зайдешь одним контрактом Более или менее, хоть как-нибудь э неплохо Выше, чем ты зайдешь двумя Вот. А дальше По поводу стоит торговать или не стоит торговать Вещь, безусловно, такая такая интересная в том плане, что в идеале нужно заходить до новости и прокатываться на всем движении. А когда ты будешь входить в саму новость, у тебя тебя протащат пунктов на 20. То есть это 100 тиков. То есть, к примеру, захочешь ты выйти, зайти вот здесь, да? а зайдешь ты где-нибудь э, вот здесь. Вроде на часовом графике оно, э, не, оно не так э, значительно, но при условии вот такого движения, что ты высидишь все это движение, да, если движение будет вот так, мы сходили и пошло вниз, то есть ты автоматически получаешь убыток. Поэтому стоит э, подготовиться, тебе нужно за последние... Э, но за этот год посмотреть, во-первых, какие были результаты по этой новости, повышалась, не повышалась, есть ли перспектива, и э, какие были экономии, какая экономическая ситуация по Канаде. А судя по прошлой неделе, экономическая ситуация, в принципе, неплохая. Канадский доллар растет, поэтому вероятность определенно есть. То есть тебе нужно понять, будет ли повышение процента ставки или не будет. Это раз, два, понять вообще экосистему насколько экономика в Канаде сейчас качественно хорошая да то есть насколько вообще вероятность позитивного движения дальше наверх есть или нет или это потолок у канадского доллара и перед самой новостью попробовать э, понять может быть стоит до новости зайти до да? э, возможно даже успеешь без убыток перевести в саму новость на реальном счете очень и очень стрёмно заходить. Единственный вариант, вот мы вот со Стасом торговали недель назад. Вот смотри, вот оно какое было движение за два дня, да? Вот оно какое движение было за час. Вот мы где-то вот начиная вот в этих областях затарились и выше где-то вот, в, этих, вот в, этом области, в этой области. То есть движение, оно... То есть проскальзывание оно безусловно у Стаса было и я зашел до новости. Но а тут дело в чем? Все зависит от импульса. Импульс будет хороший, ты будешь в плюсе. Импульс будет плохой, ты будешь в минусе. Только и всего. Поэтому пробуй, не попробуешь, не узнаешь. Лучше сожалеть о содеянном. Спасибо. Понятно. Пожалуйста. Я смотрю, я смотрю сейчас на Сипл и он отошел немножечко, от он Ну, Но он не дошел, негодяй. Да, ну Но все как обычно. Но я просто смотрю, какую такие плиты. Мне кажется, вариант шарта от 70 все-таки то как да Согласен? Такое возможно. Поэтому по поводу Канады предлагаю созвониться и торговать одной дружной компанией. Так. Ну я, я подумаю, я пока не знаю. Ну и вот, в принципе, по обзору мы сегодня закончили. Если будут гениальные предложения, не забывайте присылать скриншоты. Так, никто. А, вот Рома еще. А Ром-то жук. А Ром-то зашел. Вот так жук. А я на Демке то сто раз видел, что он или тик тик отрабатывает, или не доходит чуть-чуть. Дай, думаю, я его перехитаю попробую. Учитесь. Учитесь. Как надо да, торговать. А, если мы прошли один стиков, рекомендую перевести без убытка. Вот. Ладно, ну, ребят, ну, на этом все. Всем желаю профита. Запись. Осталась.